Казачки, казочки, военные люди, военные люди, никто вас не любит, военная люди, никто вас не любит, полюбила казачка, на да, варшавочка, бабочка, полюбила казачка, на да, ваша бабочка, дала его за рученьку, полела. Уже полтора часа в рейде с парнями ходим, не можем никого найти, видимо, потому что сегодня про... проходят рейды МВД в связи с выборами, которые будут 13 сентября, поэтому кто вперед успеет, или мы, или патруль ППС, поэтому очень забавно, никого нету, ни пьющих, не курящих, город чистый, вот было бы так всегда, нужно, видимо, почаще выборы проводить. Добрый вечер. Такие красивые девушки идете в общественном месте, еще и курите. Курить до 3000 штрафа. Тем более сегодня специальные рейды МВД в связи с выборами. И мы как общественное движение вас просим просто все убрать, чтобы не уехать в полицию. Ну и вообще не курить, чтобы в общественном месте. Но здесь никого не идти, ничего. А он туда может вот, глянем? Ребенок. Вот ребенок. Убирайте, что вы стоите, дымите на меня. Тушите, убирайте алкоголь, прячьте его, вообще его не должно быть видно. Так, пустая. Значит, ее нужно выбросить. Или вы хотите здесь ее бросить? Зачем? Нет, здесь... здесь вообще ничего не попадает. Нет, я не говорю, что валяется. Вы хотите бросить или нет? Так уберите нет. тогда. Что у нас там? Выбросьте сигарету, затушите, не не, мужчина. Мы вас просим, стоим. Это без алкоголя, да? Персик, морковь, тренировка, Но... напиток, значит, ну, значит, проблем нету, и не нарушайте суть еще раз, хорошо? До свидания. А мы сейчас идем нарубаться, что Нет, мы не ругаемся, вы либо его выбрасываете. Ну, смотри, выбрасываете, дядьки побежали аж. Ну, вообще, как бы это не мы на мусоре. Мы сроки не выпили еще. Посмотрите, детская площадка. Вор, ну так это сколько? мы что ли все на муниципе? Не, ну такие как вы тоже, ну, правильно, -то тоже считает, -то... сидят, пьют. Вы вам разве не, приятно? Не, мы за собой уберем. Не, я понял, вам разве приятно? Нет, конечно же. Ну у нас нет мески по себе, это не ваше? Ну как то а дом? А Дома можно. Значит, вы просто вы убрали, чтобы это... А, вы, просто положили на время. Мы это потом за собой? Берем за собой. Уберите прямо сейчас. Вот, смотрите, я вам сейчас... Смотрите, у меня... Смотрите, у меня что есть на вас чтобы вам было легче это сделать. Давайте, я сама не буду. За нее, за Давайте вместе, которое и пиво там есть, и которое нет пива. Скидывайте сюда. Так, Можете и сиг... сигареты. сигареты. Нет, сигареты можно мы оставим. Вы там убираете. Так, и тоже это тоже убираете вот это вот. А вот есть. Так, а нельзя разбивать. Ну, Конечно, вот, можете сами выбросить, давайте мы выберем. Нет, давайте как бы мы это заберем, да? там есть у нас еще пиво. Да, поршено, вы хотите да? его пить? Ну да, вообще а, Вы хотим. же вы девушка, молодая, вот дети есть? Да, дети есть, двое. Мне хватит. А зачем вы пьете, их же надо там... Ну я можно сама разберусь? Нет, конечно можно, я просто спросил. свой выходной день или нет? Ну вот нравится, мне хочется свой выходной день выбрать. А вы на выборы ходите? Нет. Почему? То есть вы не хотите свою судьбу решать? Сами? А вы ходите? Конечно. За кого будете голосовать? Не знаю еще пока. Ничего в думках. Ну, если что, я против всех голосую. Ну, я не стесняюсь этого, я голосую против. Вот. Просто на выборы на самом деле надо ходить. Когда люди пьют алкоголь, да, они им как бы все равно на выборы, и за них все решают в итоге. То есть вам продают алкоголь, а все забирают кучу денег. Вот и все. Ну. Вы же просите Когда-нибудь. А курить? И курить когда-нибудь девушка такая красивая. Ой, а давайте вы Курите. учить меня не будете. Да, я вас не учу. Что мне вас учить? Учить надо, когда вот такой ребенок. Ну ладно. Только. Женщины. Здравствуйте. Вы такие красивые и нарушающие. Ну мы до дома вот, вот, вот охота давайте подышать. Давайте вас проводим. Не, давайте не надо. Вот, вот мы живем. Ну так тогда убирайте, если не хотите. Хорошо. Попить. Сигаретки там, хорошо, мы пойдем мы штраф. А мужчина, извините, вы водитель? вообще у вас есть машина? Ну смотрите, если вы вдруг надумаете сдавать, и вас, допустим, поймает полиция, вы автоматически встаете на учет. Вам не дадут права. Это новый закон. А -а -а -а -а. Цепочка за цепочкой. Так а вы что, бьете, что ли? Нет же? <с voix> Нет, ну я сейчас красиво, просто убрал. А, Мужчина убрал, убрал просто. Мы убрали, мы а, да. да собой, ну, просто так Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Дима, собирайте, выходи. Давайте, выливайте быстрее. Почему мы купили здесь, почему ну А ну, в общественном месте не нельзя пить. Или. Конечно, другой алкоголь. А это внутри только, идите вовнутрь. Сигареты тоже убирайте. А, извините, просто мы как-то раньше чуть нормально было, извините. Давайте вообще пить бросите. Замечательно бы! Блин, вообще чуть как здорово! В чем проблема-то? Извините, извините. Извините. Не, а куда вы с ним пошли-то? По улице. Не-не-не, нельзя нельзя на улице. Туда идите вовнутрь, там пить. Подожди, сейчас пиво добьюсь, да, подойдите. Может вылете его, зачем ну, он? Конечно, зачем? А вот ну конечно. Ну такая у гадость. Вы можете вы можете я с 7 утра вообще работаю. И что теперь? Я 7 утра пью, да? Мы все работаем. Вот. Я тоже сегодня Я Только что вот от этой пьяной закусочной, где собираются нехорошие люди, скажем так. Выгнали людей здесь с улицы, они пошли допивать свою пойло. Нам присоединилась девушка, вот такая вот красивая, хочет с нами пройтись и поработать на благо общества, так сказать. Я думаю, что только от одного такого прекрасного вида все будут разбегаться в разные стороны, потому что им просто будет стыдно, что такая девушка. Как это называется? А, это даже балк. Я балк. вижу, что это низкий борт. Поэтому в нашем полку пребывает. Сегодня мы начинали, нас было всего три человека. Почему-то так получилось, видимо, рано начали. Потом люди присоединились. Сейчас вот такие вот девчонки. Я думаю, что еще через часа два нас будет еще больше. А еще такие девушки красивые видишь? Вот? Нет. ты не краснеет! Мяс вообще славится необычными и красивыми людьми. Остановка рассвет город мяс. Сейчас покажу вам, до чего доводит алкоголь. Мужчина, что спите здесь? Вот пожалуйста. Вот для чего доводит пьянство. Будете вставать? Или спать будете? Понятно. Не можете встать? Он не понимает, что он Он еще не понимает, что происходит. Не могу я понять вот этого кайфа, если честно. Я могу понять подъем в горы, я могу понять прыжок с парашютом, я могу понять бои без правил. Но вот этого я не могу понять. Как он до такого а зачем можно докатиться? И да и ладно? Смотрите. Люди, не употребляйте алкоголь, не покупайте в этом это поило, которое вам за ваши же деньги продают, чтобы до такого вы докатились внутри. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего нарушаем? Языков, юлки, юлки. Давай пойдем сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Нарушаем, так, нарушаем. Шашлык. же не, да, не ругаемся. Не, не будем. Мы не будем не нет, распивать вообще В такими местами. Мы пустим во всем это. То купирайте. есть вы будете продолжать? Нет, ну, мы, нет сейчас мы сейчас не, уйдем. Нет, мы сейчас Нет, ну вы сейчас, сейчас уходите прямо сейчас. Да, мы прямо сейчас уйдем. Сейчас прямо домой. Мы можем вас проводить. Нет, да, не Мы, мы сами дойдем. Просто в общественных местах не культурно. Понятно. Не надо рассуждать. Собираемся с нашими Мы уходим. Все, все, все ну, ну, ну, До свидания, братва. На а да. везде сейчас. Все на в домах. Или в ресторане. Или специальное пивное. Наколка. У меня теперь наколка. Тами не пьете. Нет. Нет. Зачем занимаетесь? Много чем. Нет, Работаем. Работаем. Доступ проводите свой. Вы уберите, ну, вы спортом занимаетесь? Ну, не, их. Нет. На улице раньше, запрещено занимались. А сейчас пить знали. Да, сейчас пить надо. А почему? Интересно. пить. Мужчина, выкиньте бутылку или уберите ее в пакет. А мы идем за вами Из-за этого? Есть такое движение. Если хотите можно убрать домой. Пожалуйста, давайте им разговаривать. Мы с людьми все. Я понимаю, то, что вы показываете, как надо. Он на камеру снимает. Вы думаете, мы плохие что ли? Смотрите, надежда еще есть. Вот наше будущее. Вот они. Орлы. Я, я, я, я. Комментарий. Я, я, я. Давай, показывай. Ребят, может, тоже мастер-класс покажете? Занимаетесь турниками? Ну, можешь что-нибудь показать? <Front room> а это следующий, Так, это не показываю Так не снимают, ёу Да блин, его тогда так не видно а он так будет крутить там Я крутить, ничё будешь не снимать? Я просто снимаю Это прикольно, камера запаздывает, тут уже а, потянулся. Это ваша? на она ваша или нет? Убирайте ее, взял да, да, да, Ясенка, а я величенко. Вот и все, уберите, пожалуйста, тем <свечу> <свечу> <Как, зачем? Простев. свечу> Почему? Уберите, пожалуйста, а, а сигарету. Почему? У твоего нападщика такой. Я чайник, курюк, и. Вот и молодцы. Вот, Еще а и пить а надо вот... прекращать. Нет, а у тебя нападник почему нет. Может, а вы любите шансон, да? Да. <свечу> <свечу> <свечу> <там, свечу> а там про что поют. А там короткая. Спасибо. Семечки, а семечки можно грызть, да? да. <сёк> Они без с а, а а вот а Обязательно. Не, я не буду. Ну все, давайте. Удачи, да, Самсон, дозор, город, Миян. Почему вы нарушаете, пьете пиво в общественном месте? Конечно. Курить и пить нельзя место. ну употреблять алкогольные, да. Тем более ребенок, как вам не стыдно? Это ваш? Да. Убирайте пиво, чего вы на меня смотрите? Либо вылейте его тогда, либо убирайте и не пейте здесь. Вот это тоже. Это ваше? Да. Уберите его. Не пейте при детях, он же смотрит на вас. Анна, новый участник движения «Трезвые дворы» город мясо Как твой первый рейд опиши свои чувства эм, весело мне было весело я повеселился повеселился а еще что-нибудь можешь сказать ну ты как считаешь это правильно или это неправильно а тебе пьющие всякие люди мешают кататься на улицу нет иногда да, бывает просто своим видом да одним вот мнение первого человека который к нам недавно присоединился. Виктор, расскажи, как твой первый рейд? Как, какие чувства у тебя сейчас ну, есть? Честно говоря, было волнительно очень. Очень волнительно. Ну, в целом, прошло все хорошо. Я ожидал, конечно, более худших результатов, потому что думал, у нас бухающих, так сказать, намного больше. Так что мои ожидания не оправдались. То Там есть бухающих Оказалось меньше. Меньше. Да, Но это уже. А с чем работы. это связано? Как ты думаешь? С выборами? Не знаю, возможно и выборы. Или с а возможно все-таки то, что какая-то пропаганда все равно ведется. Никита, наш постоянный участник, казак, очень колоритный и мощный человек, 120 килограмм веса. жим 120. Че вы смеетесь? Вес решает во многих ситуациях. Скажи, пожалуйста, как твои ощущения сейчас после рейда? Ну, скажем так, что полиция нас во многом опередила, очень часто мы были позади них, но все же нам удача сопутствовала. И, И несколько рыбков все-таки да, поймали. Да. Константин, сегодня ты присоединился к нам, первый раз вышел в рейд, как твои ощущения, расскажи. Мне понравилось, мы меняем мир к лучшему, это здорово. Ты считаешь, мы правильно поступаем? Конечно. Трезвый человек, он куда разумнее мысли, чем я. Спортом занимаешься? Да? Каким? Бокс в любом тяжелой Вот, хотел бы еще пойти. Безусловно. Я рад, это послушать. Владимир, сегодня ты с нами уже вышел. Какой раз-то? Второй. Почему ты выходишь вновь? Скажи, мне хочется очистить город от пьющих людей, хочется видеть э, меньше пьяных, хочется увидеть меньше дебошей. Я казак Лисогор. Больше мне добавить нечего, так как мы все слышали сами. Я рад, что люди присоединились ко мне ноги. Я очень им благодарен за это. Вместе делаем это дело. Всех призываю, конечно же, опять наводить порядок в своих дворах и не бояться этого. И до встречи вновь, на улицах города. До свидания. Русские трезвые, вера с надеждой. Нас не покинет. Мы идем в бой!